Всем привет! С вами дядька Диманой, канала Земля Наша. Некоторое отсутствие свое хочу объяснить, Про... после отпуска в Грузии я старался выкладывать видосы почаще, но... а потом приехавший еще пару видео выложил и Пауза образовалась, потому что были дела, Но всегда в отпуск уезжаешь, возвращаешься, много отложенного дел образуется, и ими надо заняться, и как бы все их завершить. Я не люблю незавершенных дел. А потом я понаблюдал, как... Зрители, кто смотрит ролики, как-то не особо активно на них реагируют. То есть я бы вообще сказал, что реакция близко к нулевой. Поэтому я немножко остыл к ютуберскому делу. Но не настолько, чтобы вообще это дело прекратить я решил что пусть это будет моим хобби я буду выпускать ролики тогда когда мне этого захочется и пусть даже их никто не смотрит я буду сам их рассматривать через некоторое время и просто так сказать на память чтобы помнить что-то, чтобы сравнить нынешнее с прошлым и, так, для общего развития. Общем, чтобы река времени текла. Чтобы ощущать ее течение. Собственно, вот водная тема. У сейчас продолжится. Я хочу показать, чем закончился перезапуск аквариума. Хотя он не закончился, это, в общем-то, еще промежуточный этап. Месяца два назад я выкладывал видео, как я начинал перезапускать. Но с тех пор я еще пару раз поменял воду, потому что она мутнеет, и причина, в общем-то, не очень понятна мне тут живет несколько улит компулярии до некоторого времени вот белые вот. фиолетовые коричневые ну штук 6 точно я видел сегодня я их вообще почти не кормил вот. наверное месяц не кормил после отпуска один раз таблеток вот такие. специальный корм есть и тем не менее вода мутнеет вот она еще с не кристально чистая хотя три дня назад я почти полностью вот до этого уровня я вычерпывал воду налил новый на следующий день я рыбу запустил смотрите вот они красавчики все очень ждали этого момента. Сын обрадовался. Наконец-то рыбки. Улитки, конечно, менее интересные создания. Вот это нанокара. Новые таких у меня не было. Были похожие. Вот вторая. Кстати, возможно, самец и самка мне попались. Они прям так вроде бы дружат. Точно не дерутся. Плавают рядом. Может быть, нам повезло. И будут они жить долго и счастливо. А вот барбусов я 6 штучек купил и два вот таких рыженьких, прямо рыжих, полосатых, чем-то рыбку немынь напоминает. А вот те поменьше, они с каким-то зеленым даже цветом. Говорят, эта порода выведена Китай, кто-то говорит в Гонконге, что тоже Китай. Ну, барбусы вообще мне нравятся. У меня были алые барбусы, жили долго. А зеленоватые, мушшестые барбусы тоже были, но куда-то делись. Может быть, их кто-то съел. А маленькие были. Эти тоже маленькие, но съесть их тут некому. Так, и еще я купил анциструс сумик он сейчас спрятался хотя они достаточно такие самые общительные они вылезают могут приклеиться на стекло своей присоска со стекла что-то собирает и у меня был до этого анцитрус он самые большой рыбы в аквариуме был сантиметров ну, больше 15 сантиметров. Прям здоровущий он вылезал, приклеивался своим брюхом. Тут плавники растопыривал, прям по центру аквариума. Показывал, какой он красавец. Вот. Ну я уже рассказывал в том ролике, как трагично у меня завершилось. Все рыбы погибли. И вот я сейчас новую жизнь через без малого полтора года начинаем заново заселять аквариум год назад я улиток запустил чтобы уж совсем тут не было тишины такой но ну, улитки не такие интересные вот рыбкам все обрадовались Макары вот эти, покрупнее это цихлиды, хотя они да, достаточно мирные, барбусы по-моему харациновые, они веселые такие, любят с тайкой, вот всех вместе 6 штук, я думаю неплохо, и один солик пока, потом может ему в помощь возьмем еще кого-нибудь, но не анцитруса, что... <клёх> <клёх> у меня был два анцитруса самки одна другую загнобила гоняла ее в результате та умерла молодой ну вот насчет экологии смотрите все равно водичка мутноватая я не знаю с чем это связано у меня аквариум на... в экономичном режиме я вообще не, ничего не делаю, никаких удобрений растениям, никаких PH не измеряю, ни, никогда этого не было. Никаких лекарств не, за, не заливаю. Хотя, может быть, рыбоводы на меня ополчаться. Просто кроме вот этого аэратора, это компрессор, работает воздух воздухоколь но так и красивее как бы все время пузырьки эти в аквариуме блестят он достаточно бесшумный и не мешает абсолютно. и автокормушку я ее еще не запустил пока вручную их кормлю они совсем еще малышей и главное не перекормить сейчас а то вода помутнеет, возможно, закиснет. Все будет печально. А потом запущу автокормушку. Это будет как бы следующие этапы. У меня будет на автоматический режим. То есть буду изредка подсыпать корм и только включать-выключать свет. Кстати, Свет у меня будет не такой яркий. А, потому что этот китайский светильник меня разочаровал. Вот он. Я уже его показывал. У меня есть тут дежурный светильничек. Сейчас я это выключу. При нем вода зеленейки. Вот она мутнеет сначала. Там светильничек есть. В общем, этого достаточно даже для этого растения Не неприхотливого. А рыба мы все равно они могут потемкать. Им в общем, главное, чтобы они увидели ну, друг друга и как, корм когда падает, чтобы могли определить, а яркий свет он вообще ни к чему. Яркий свет нужен исключительно растением. Людям чтобы аквариум выглядел красиво. Так что, давайте наблюдать. Я хочу сказать вот в таком экономичном режиме. У меня нет ни фильтра, ни грелки, никаких бы, не ни было еще приспособлений для аквариума. Он у меня много лет про успешным. Вода была прозрачная всегда. Ну вот я думаю, что рыбы появились, они будут. Рыбы же сами фильтруют воду. Они мне помогут очистить аквариум. Подрастут только немного. Они же постоянно воду через жабр пропускают. Там что, что наловили, вы или проглатывают. Я вот этого тонкости этих не знаю но вода реально чистит когда рыба в аквариуме. Вот, и еще самов надо завести они хорошо аквариум чистят. когда волак вырастет волак волак волак волак волак волак ненужных пассажиров а то если особенно в аквариуме много корма эти ракушки могут расплодиться за страшного количества за ракушками аквариума не будет я все таки покажу сомика вот она антитрус вот чтобы было понятно размер вот моя рука совсем маленький а тут большой был об она обвалилась ампулярия напугала бедного сама а тут э -э старый дедушка анцептрус который до него жил он с мою ладонь длиной даже больше был так что будем наблюдать как они у меня будут расти рыбешки. вот уже видно что они освоились, вот обе канакары, вышли, обследуют аквариум вот наши барбусы, все на месте, ну не могу сказать что вода мутнее стала действительно они чистят сом сейчас стеночки нам ну, полирует улитки тоже подключаются сейчас им больше стало достала питательных веществ вот рыб я кормлю пока по чуть-чуть сухим кормом но что то Видимо, и улиткам перепадает. Вот они активизировались. Стали больше двигаться. Так что потихоньку, потихоньку жизнь в аквариуме начинает возрождаться. В общем, следите. Буду регулярно выкладывать как рыбки будут подрастать какие новые будут если появятся у меня обитатели вот, в моем 100-литровом аквариуме ну все на этом заканчиваю всем пока